А чем вы занимаетесь в пасмунную погоду? Я, наверное, буду перематывать мулине. Для сегодняшней перемотки нам понадобятся бобинки, нитки, ручка, сам намотчик и еще органайзер для мулине. А также одно чудо-устройство, которое я вам покажу в конце видео. Я взяла три цвета мулине. Каждый из которых я намотаю тремя способами, то есть три цвета, три способа, то есть 9 моточков мулине будут намотаны на 9 бобинок. Весь процесс я буду контролировать таймером, то есть в конце мы с вами замерим, сколько на все это было потрачено времени и какой же из способов оказался самым быстрым. Процесс подготовки бобинок, то есть написание на них номера я решила не включать в это, сделала это заранее. Бобинки, как вы видите, у меня нестандартные, то есть... Это не обычные, купленные в магазине бобинки. Эти бобинки я сделала сама, только для того, чтобы они были больше, чем стандартные. Так как мне нужно, чтобы на них помещалось больше, чем один моток. И вчера я проверила, да, на них помещается два моточка. В принципе, этого достаточно, но, наверное, лучше, если бы они были еще больше. Так как ниток у меня очень много. Как вы видите, я взяла три разных цвета. Голубой, розовый и серый. Тем, кому интересны номера цветов. Смотрите описание под видео, я укажу их там. Так как я снимаю на телефон, я принесла компьютер для того, чтобы включить здесь таймер. Итак, у нас есть нитка, есть бобинка, есть ручки, есть таймер. Все готово, давайте начинать. Мы мотаем на скорость, поэтому я не делала акцент на внешнем виде бобинки и не старалась особо аккуратно ее наматывать. Также, как вы видите, я не распустила заранее моток ниток, я оставила его с заводскими бирками. Я чаще всего так делаю, когда наматываю вручную, потому что это удобно, они не спутываются и довольно хорошо выходят из мотка. Итак, с одной бобинкой мы справились, на это у нас ушло минута 46, и мы не останавливаясь, идем дальше и начинаем вторую наматывать. 3 минуты 40 секунд и мы закончили наматывать вторую бобинку. Она получилась довольно аккуратной, но нам особо некогда на это смотреть, поэтому мы продолжаем. Все, три бобинки намотаны, останавливаем таймер. Таймер нам показывает 5 минут 30 секунд. На бобинках для опознавания я написала букву R, что означает ручная намотка и на всех остальных я сделаю также. Следующая партия бобинок подписывается у нас уже для намотчика. Буква N внизу бобинки будет означать намотчик. Намотчик выглядит следующим образом. Это обычная синяя пластмассовая штука. В моем случае от производителя Гамма. Для того, чтобы воспользоваться этим устройством, вам необходимо иметь какую-то поверхность, куда бы вы могли его воткнуть. Видите, он имеет Т-образную форму, и я использую органайзер для его крепления. У меня катастрофа. Я потеряла вот этот маленький гвоздик, который должен был держать бобинку в устройстве. Вдобавок к этому я еще обнаружила, что на моих бобинках... Нет дырки для того, чтобы его туда крепить. Поэтому для того, чтобы мой эксперимент не сорвался, я решила воспользоваться канцелярской кнопкой. Обновляем таймер и поехали испытывать это непонятное устройство. В этот раз я сразу распустила весь моток, так как обе моих руки будут заняты и я просто не смогу распутывать его в процессе. Я сейчас выключу весь звук, чтобы вы могли услышать, как скрипит это устройство. Вы слышите этот скрипт? У меня постоянно шатается органайзер. Я его три раза чуть не уронила в процессе намотки. Ну, это просто какой-то ужас и абсолютно неудобно. Как и в прошлый раз, я не останавливаю таймер между мотками и продолжаю дальше мотать следующий. другой рукой вы регулируете нить и при этом вы еще должны каким-то образом разматывать вот этот моточек чтобы у вас ничего не запуталась при этом у вас все время улетает органайзер я не знаю видимо нужно его утяжелять положить на него какой-нибудь кирпичик чтобы он твердо держался на столе и никуда не дергался И бобинки намотаны. Останавливаем таймер и смотрим, что. В этот раз нам потребовалось 6 минут 47 секунд для намотки трех омотков ниток на бобинки, что на целую минуту отличается от предыдущего результата. И это очень плохо. Переходим, наконец, к самому интересному. Я убрала со стола все лишнее, положила белый листочек, только для того, чтобы вы могли во всей красе рассмотреть вот это чудо техники, которое мы назвали Моти-1. Это тестовый образец, который для меня сделал мой брат, за что ему огромное спасибо. На передней панели у этого агрегата есть регулятор скорости. Сверху находится кнопочка, которая, собственно, включает и выключает режим намотки. И самая важная часть – это пробка от вина, в которую, собственно, и будут вставляться бобинки. Хочу заметить, что здесь не нужно никаких дополнительных материалов. В общем, гвоздик не нужен, и это очень здорово. Моти-1 работает от электричества. Это, конечно же, сразу отметает возможность использования этого устройства где-то в полевых условиях, да, на прогулке, поездке или где-то еще. Но так как мы чаще всего вышиваем дома, мотаем улины дома то это самый то домашний вариант, электричество у нас там есть всегда. Я подключила устройство к сети, и сейчас вы можете видеть, как оно работает. Скорость регулируется от самой высокой до самой низкой, и наоборот. Ну, например, вот это для самых скоростных вышивальщиц, я на такой скорости еще крутить не умею, это очень сложно, но выберем какую-нибудь средненькую, например, вот такую. В этот раз на бобинках мы напишем, М1, что будет означать Моти 1. Начнем кому, пожалуй, с розовых в этот раз. Вот видите, у нас получилось не очень красиво. Это я тут от волнения немного рука дернулась, но ничего страшного, это мы поставим в минус красоте этой бобинки и пойдем дальше the time would ends тоже не выдержал и разрядился, но мы видели, что последние цифры там были 3.17 и накинем еще 20 секунд, которые не вошли. В итоге у нас получается, что Моти один справился с этой задачей за 3 минуты 40 секунд. И это самое лучшее время на сегодня. Ну что ж, давайте посмотрим результат. По аккуратности намотки у нас, конечно же, лидирует ручная намотка. Это однозначно, там получились самые красивые бобинки. По удобству и по скорости лидирует Мотя. Но ну, согласитесь, он же очень удобный и очень скоростной. С этим никто не поспорит. На мой взгляд устройство для намотки совершенно не оправдывает свое название. Оно жутко неудобное, очень скрипучее, совершенно не приспособлено под э, какие-то стандартные условия существования обычных людей. Для него обязательно нужна штука, куда он будет крепиться. Сейчас я на экран вставлю мои таблички, которые я составила по результатам видео, где вы можете посмотреть все средние оценки, посмотреть среднее время, которое составляет минута 50 для ручной намотки, то есть почти 2 минуты мы тратим на то, чтобы намотать одну ниточку на одну бобинку. С устройством для намотки это время еще дольше, то есть совсем нерационально его использовать. Ну а с мотей мы можем справиться почти в два раза быстрее, за одну минуту 13 секунд. И на этом я буду заканчивать. Всем, кого заинтересовал моти, я настоятельно советую посмотреть следующее мое видео, которое... Я сделаю в ближайшее время. Я сделаю полный обзор на это устройство, расскажу из чего он сделан и как. Задам брату несколько вопросов, чтобы уточнить всю информацию. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И всем пока и до новых встреч!